Раскрылась причина ухода фигуристки от тренера. Ее в интервью Первому каналу а, назвала сама наставница. Ей это удалось нелегко. Этери Тутберица рассказала, что Евгений Медведев не выходит с ней на связь. На сообщение, которое тренер отправлял фигуристке еще в середине апреля, ответа не было. И даже об уходе подопечной тренера узнала из новостей, ни ответов на смс, ни ответов на мои звонки. Поэтому, посмотрев новости первого канала, я поняла, что Женя от нас ушла, отметила тот тотберицы. По мнению наставницы, спортсменка не понимает и не принимает результат Олимпиады в Корее. Она заняла второе место, уступив ученице своего же тренера 15-летней Алине Загитовой. Женя говорила мне, неужели вы не могли удержать Алину Загитову еще год в юниорах? Вспомнила Тутберидзе. Она тогда ответила девушке, что у всех должны быть равные шансы. Накануне информация об уходе фигуристки Евгении Медведевой от тренера Этери Тутберидзе прокомментировали пользователи соцсетей. Одни резко раскритиковали спортсменку и даже выгоняли ее из страны. Слабачка, изменщица, вали из России, э, российская спортсменка, а все под, э, подписи к фото на иностранном языке. Сразу видно, что аккаунт ведется для зарубежных фанатов. И не это ли первый звоночек, что человеку неуютно и неудобно в России? Другие встали на защиту фигуристки. Они пообещали в любом случае э, уважать ее решение и продолжать ее поддерживать. А роман Костомаров считает, что переход к другому тренеру сейчас ничего не даст. Свое мнение о расставании фигуристки с тренером выразила и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Чтобы же не принять такое решение, как она приняла, нуж нужны основания. Она не похожа на э, не того человека, который легко освобождается от людей, которые составляли ее мир, заявила она. Уход медведя от Тутберица был ожидаемым, так как очень сложно, когда две сильнейшие спортсменки занимаются у одного тренера, прокомментировала новость фигуристка Елизавета Туктамышева. По ее словам, Женя не глупая девочка и она э, все правильно сделала, разложила все плюсы и минусы и поняла, что нужно менять. Кроме того, э, смена тренера чаще всего идет в плюс, добавила спортсменка. О расставании спортсменки с наставницей 4 мая сообщил Матч ТВ. Тогда же был назван и один из невероятных кандидатов на место специалиста, который будет работать с фигуристкой, канадец Брайан Орсер.